Привет, ты на канале Magic Pets. я э, супер Эйван Эйвен Бро, и сегодня мне исполняется 8 лет. Как будто даже в рифму сказал. Нас уже полтора миллиона, и ты подписывайся. А я София, его сестра. Слушай, ты лучше поставь день рожденческий лайк на видео в подарок для Эйвена, вот там внизу. И напиши ему приятный поздравительный комментарий, тем более они в видео попадают. А я хочу сказать спасибо всем ребятам Эй, за... Эй, Что, киса лис? А как же показать ребятам, что мы тебе ну да, короче, мальчик, я уже большой, мне все-таки 8 лет, и я попросил всех не дарить мне ненужные вещи, а подарить то, чем я реально буду пользоваться. Вот. Аня подарила мне крутой мяч для игр в нашем дворе, а теперь он у нас большой. Моя сестра Софи подарила мне мороженку, игрушку ее любимого цвета. Моя жена, как я ее называю, Миша Лайк. -like. Подарила мне игрушку-печенюшку своего коричневого цвета. А киса Алиса подарила мне игрушку кусок сыра с мышью. Это в ее духе. А моя типа приемная дочь Покемон Юмичу подарила мне банан. Серьезно? Юми? Веселый желтенький бананчик поднимет тебе настроянчик. Юми, это глупо. Он такой прикольный любимый любимого моего желтого цвета покемона. Ладно, Юми, поехали. Классный же. Да уж, Покемон Бананодаритель. Ну и что? А, Аня говорила, сейчас нам уже приходить. Да, да ага, через пять минут уже надо идти. А, ну так вот, сейчас мы пойдем праздновать день рождения, а ты после этого ролика обязательно сходи на наш канал Magic Family. Ссылка будет вот там внизу, потому что там аж целых два новых видео. Да, и оба они очень прикольные, там безумные товары, как мы пробовали кошачье вино. И сегодня новое видео про день рождения Эйма. Не просто про день рождения, а там столько всего. Обязательно потом сходи и посмотри новые ролики везде. И на Нанином канале, по-моему. Новое новые видео, потом после этого сходишь и посмотришь, вот там ссылки внизу. Внизу! Пока вы там сломитесь, пойду кое-что сделаю. А я пойду Аню позову. А я в честь дня рождения Ривана хочу попробовать винцо для животных. Киса Лиз, может ты не будешь пить одна, а? А че это, может я виниш тян? ну как скажешь, я тебе налью немного, ладно? Давай-давай. Прошу, Ваше Величество, Котян, пробуйте. Короче, как мы с Аней пробовали вино для животных и нашу реакцию смотри на канале Мэджик Фэмили, да? Да, да, Алис, но этот ролик уже вышел несколько дней назад вообще-то. Ну а вдруг ребята его еще не посмотрели, а я хочу, чтобы они посмотрели видео со мной. Как раз увидят и твою реакцию заодно. Вот это жиза на каждом дыре так. Дрэ у одного, а кто-то из гостей самый наглый. Она еще и торт твой первее всех слопает, Иван. Если это вообще торт будет это они там про меня сплетничают. Надо сделать пранк над ними. Типа я тот самый гость на дне рождения, который обычно сам с собой в уголке сидит. Винника подтягивает, а потом начинает песня. орать. Алис, ты зачем бутылку уронила? мало половин, мало, мало, половин, мало, мало, половин, мало, половин, мало мало мало мало мало мало мало мало мало мало мало мало мало мало мало мало Я открываю мир других мужчин. Алис, это что было, прости? я <связь> не. Это ты типа напилась? Да. <связь> Стоп, стоп, стоп. Алис, знаешь, в чем прикол? Это я. Ну и Это вино безалкогольное. Да, ну, вареж, мало, половину. Да не вру я напиток на травах для животных. Просто так по приколу называется. Ой, да ну тебя! Ну и что? Да уж, киса Алиса пранкануть нас, кажется, не сумела. Сделала вид, что напилась, а на самом деле вино безалкогольное. Франк не удался, очень смешно, Киса Ой-ой-ой, ну и что, я-то видела, как вы в ролике там это вино хлистали, так что нечего тут. Ой-ой-ой, Киса Алиса, да ладно, значит тебе можно что-то чуть-чуть попробовать, а нам нельзя? А я сама тоже попробовала, и нам дала что ли надо? А вот мы и пробовали тоже вместе. Ой, да ну вас, какие же вы зануды бываете, и покемон стал с вами заодно. Ничего не правда, я не создал. Слушайте, хватит, стоп, сегодня мой день рождения, каждый день рождения такой. Ребят, все, давайте лучше готовить день рожденческую пиццу. Ого, в этом году не торт? Крутой сюрприз, Ань, полезло тебе бать. Да, я знаю, я классный. Если хочешь быть совсем классным, на день рождения вообще-то надо нарядиться. Вообще-то ты с Алиса, Эйвен уже это продумал. И надел галстук, да, Пап? А, а, да, я, я надел. Чуть за кружка тут валяется. А ну что, пицца-то праздничная готова? Классный галстук у тебя, ба! Спасибо. А, и классный или красный, по-моему, пора отучить имя пилевить. пелявить. Да, Покемон? Даже на день рождения начинается, ну вот, ну вечно вы ущемляете мои права. Да, уж вообще-то вы с Мишей давно собирались ее отправить к логопеду. Так что это вы плохие родители. А, а че это мы, мы, мы плохие родители? Ее в школе должны были учить, да? Ань? Ну, сейчас начнется. Опять про эту свою школу. Ты же девочкой понеслась, да? Юмичу не бузи. Если Юми бузит, значит она Бузова. Юми Бузова. Классно, я шутку придумала. Это что еще за белая сопливая фигня? Что-то это как-то не похоже на пиццу. Подождите, подождите, без меня не начинайте. Я думал, пицца как-то по-другому выглядит. Да это только тесто, ребят, ну вы че? А, ну слава собачему богу, я уже испугался. Ань, слушай, а на канале Magic Family будет рецепт этой пиццы? И не только рецепт, тетя София. Ой, Юми, че, отстань, ты откуда знаешь? А я ролик-то видела. Че, правда про мой день рождения? Ань, давай эксперимент на киск-каролиской. Кокококококок Проснется она, если ей сметанную крышку под нос сунуть или нет? <связь> вот кто ролик-то про день рождения Ивана на канале Magic Family точно не видел. Киса Алиса, потому что она все проспала, проспала и сметану проспала. <связь> <связь> а чё, правда на главном канале Magic Family ролик про мой день рождения с пиццей вышел, да? И рецепты, и сама пицца, и реакции, и мой дре, да? Иван, как ты мог пропустить это видео? Даже я его посмотрела. Может быть, Маджики тоже не смотрели это видео на главном канале, а? Ребят, обязательно потом сходите и посмотрите. И поздравьте, я Ивана, с днём рождения, да, Че, Миш, ты зачем мне попой на голову Я села? Я ребятам про ролик рассказываю. Ну да, Миш, но только это не причина садиться мне на голову. А так да, он же сегодня вышел, мы вместе смотрели. Мы ссылку оставим в описании, потом сходите мне Эйвона поздравьте. Дай, Ань, дай, че это, че это? Да, Эйвону будет очень приятно, да? Эйвон, конечно, а кому не было бы приятно. Ну, и где обещанная пицца? Я тут проснулась, сижу, жду за стойкой. че они там делают. Да, слюнки уже текут. Не, ладно, и тебя текут, Миш. У меня уже одеяло, промокло, подушка, промокло, весь одея слюней. М -м. Хочешь морковку пока что пожевать, Алис? Че это? Не буду я никакую твою морковку. Сама ее ешь. Я что, травоядная что ли? А, не не дай мне да попробовать, а? Ты морковку хочешь, Юмичу? Да-да-да, я хочу попробовать эту огромную оранжевую штуковину. Пожалуйста. М -м. Алис, ты будешь что-то? Нет. Пусть вам покемон пробует эту фигню. А я выросла с собаками. Я настоящая собака. Не буду я эту ерунду. Слушай, собака, от тебя вот эти вот куски ну, по всему дому на всех подушках и одеялах. Это... Не ага, конечно. Это не мое, это я в борьбе с чудовищем клок от него оторвала. Ага, конечно, ну ты врунишка кисалиса. Сама ты врунишка, покемон. А ты вообще покемоном это недостойно моркови жарешь. Ну да и что, ну да, не просто хочу попробовать. Да на, на, держи. Ничего себе, какая большая штуковина, как ее во рту-то одержать. Пала то пропала. Эй, Иван, ты куда это понёс? Ну-ка, отдай. Аня, дай я попробую подержать. Ну, на, попробуй. Ага, спасибо, какой огромный кусок. Ладно, ребята, увидимся за ужином. Софи, стой, ну-ка, кто разрешал уносить? Чё, кто, кого уносить? А, я вообще не понимаю, о чём ты. Никто, ничего не собирается, никуда не исти. Да уж, Софи, очень смешно. Короче, я запрещаю, чтобы какая-то морковь и вообще любая еда валялась по всему это дому. просто Ладно, по одному маленькому кусочку каждому дам, даже кисе Алисе предложу, будешь все-таки. Сказала же я собака, не жру эту дурацкую морковку. И каждый день рождения такой, все вечно только и делают, что спорят. А если я ем морковку, я не, не собака? Миш, не слушай кису Алису. Сколько можно дать, дай что-нибудь другое тогда. На, держи, ты что сегодня не в настроении. Это что такое ты мне дала, это что это, это, это, это что? что ли ты издеваешься, да? Между прочим, киса многие домашние питомцы любят всякие овощи, огурчики, там, морковочку, перчик. Ты имеешь в виду барашки и козочки, да? Мясо, га И вот на каждом дне рождения по-любому есть вот такой вот гость, который вечно бурчит. И сидит за столом с невольной мозгой. Да уж, прям как киса сегодня. би пи пи пи пи Только и умеешь-то сплетничать и обсуждать дороги. лучше бы на себя посмотрели. Сами-то мясо, саааа! Как я. Сидите вон над душой у Ани и ждете, когда писа будет готова, а еще на меня наговаривайте. Так, ребят, у Эйвена сегодня праздник, день рождения. Перестаньте ругаться, как маленькие дети, мы же дружная семья. Вот именно Аня права, мы же Magic Family. Вообще-то наш канал называется Magic Pets. Исалис, и вообще, где твое уважение к старшим? Тебе в сентябре был всего год, а Эйвену 8 лет. Ой, ну простите. Ладно, ладно, молчу. Вот и все, потерпите, скоро праздничная пицца наша будет готова. Ладно, может тем-то я была и не права, что портила день рождения. Извини меня, Эйвен, все равно, я собака. Я прощаю тебя, киса Алиса, а Аня еще долго? Я стараюсь как могу. Значит, ты не очень хорошо стараешься, да? Почему это? Я, я, что? Не парьтесь, ребята, я тут сверху держу, все под контролем. Все, уже почти готова. Ой, не дай мне просто один кусочек мяса, ну пожалуйста, ням-ням-ням. -ня -ня. Ань, да дайте этот кусок, чтобы она успокоилась. И нам по кусочку мяса можно дать, пока ждем. Да, давай, так будет очень честно. Ладно, уговорили, замучили. О, ну, наконец-то, самый лучший день рождения, это тот, на котором есть кусок сырого мяса для песика Алисы. Так, спокойнее, мясо дает, я то, что сделаю. Держите всем по кусочку. <гас> Алиса! А ч я-я-я, ничего, Алиска, блин, чуть пиццу не украла. Ну что ж, Ивасик, поздравляем тебя с днем рождения и желаем тебе главное здоровья. Все остальное и так будет. С днем рождения, рождения тебя, тебя с днем рождения тебя, тебя с днем рождения, рождения поздравляем, с днем рождения, поздравляем, рождения, рождения тебя. тебя. Короче, как мы ели собачью пиццу, как Аня ее делала, какая она получилась, какая ее мячу воришка. И как Аня была в шоке от того, что мы в итоге сделали с едой. Иди смотри на канале Magic Family. Спасибо за поздравления. пока.